Это программа «Сегодня». С вами Кирилл Поздняков. Смотрите в этом выпуске. Финал бурного заседания ЦИКа и передышка оранжевых. В Киеве акция протеста проходят в режиме выходного дня. Северодонецкий съезд. Туда прибыло на начальство южных и восточных областей Украины. Ждут также Виктора Януковича. Процесс идет. В Курганской области сегодня выбирают губернатора, депутатов облдумы, а также глав городов и районов. Детская деревня в Приморском крае. Несколько семей с приемными детьми свели гнездо в заброшенной казарме. А час назад в Северодонецке, это Луганская область Украины, открылось мероприятие, которое его организаторы называют «Съездом». Там ждут украинского премьера Виктора Януковича, а также, судя по сообщениям информационных агентств, мэра российской столицы Юрия Лужкова и российского посла Виктора Черномырдина. Сейчас в прямом эфире специальный корреспондент НТВ Святослав Гордин. Святослав, можете ли вы к этой минуте подтвердить прибытие на это мероприятие кого-либо из объявленных высоких гостей? Я имею в виду Януковича, Лужкова или... Черномырдина, ну что касается прибытия Януковича, его здесь ждут с минуты на минуту. Уже официально объявлено, что он э, по дороге из аэропорта сюда в ледовый дворец находится. Что касается э, Черномырдина или Лужкова, слухи такие ходят, но пока официального подтверждения они не получили, они также не опровергнуты. И ничего не известно о том, если московские э, гости приедут или э, Черномырдин, Я прошу прощения: Московский московский мир Лужков или. Виктор Черномердин, то какова может быть здесь их миссия, Кирилл? Скажите, Святослав, а что в задачах этого съезда? Кстати, его, каково его официальное название? Как, где и в какой обстановке он проходит? И много ли делегатов? Официально это мероприятие называется Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов всех уровней. Он проходит в Ледовом дворце Севердонецка в Луганской области. Сюда приехали делегаты от 17-ти регионов Украины, которые более или менее активно голосовали за Виктора Януковича. Они приехали сюда в основном его поддержать. Что касается места проведения, почему именно была выбрана Луганская область, в основном это связано с тем, что некоторое время назад Луганская область объявила себя автономией и стала, как здесь говорят, застрельщиком того самого движения на Востоке, которое сейчас набирает обороты и приобретает вот такие вот организационные формы в виде съезда. Один из важнейших вопросов, который сегодня будет обсуждаться, вне зависимости от того, приедет, что скажет Виктор Янукович, как говорят делегаты съезда, это подготовка текста ультиматума западным, западным территориям, сторонникам оппозиции. Суть ультиматума сводится к тому, что если Запад и столица, которая сейчас продолжает акции протеста, не признает законного, как здесь, законно избранного, как здесь говорят президента Виктора Януковича, восточные и южные территории будут обсуждать вопрос о создании нового государственного объединения, как говорится, с центром в Харькове. Это образование, предположительно, может называться Украинская Юго-Восточная Республика. Во многом, то, что сегодня будет происходить в зале, и будет зависеть, естественно, от того, что скажет Виктор Янукович. Его здесь ожидают не только делегаты съезда, но и несколько тысяч собравшихся у Ледового дворца. Кирилл. Спасибо, Святослав. Наш специальный корреспондент Святослав Горден сообщил подробности сегодняшнего мероприятия в Северодонецке. Юго-восток страны переходит от стихийных митингов к организованным собраниям. 17 украинских регионов официально признали Виктора Януковича президентом страны. Северодонецк сегодня центр бело белоголубых. В небольшой украинский город приехали 4000 депутатов со всей страны и высокий гость из Москвы. Репортаж нашего специального корреспондента Святослава Гордина. Три с половиной тысячи делегатов съезда встречают Виктора Януковича как президента. Начало работы задержали почти на час, пока он добирался из аэропорта в Северодонецкий Ледовый дворец. 17 областей Украины прислали своих делегатов. Харьков, Севастополь, Полтава, Киев здесь. Делегация из Закарпатии не прилетела из-за непогоды, шлют телеграммы из списка участников не вычеркивать. Съезд народных депутатов и депутатов местных советов всех уровней организаторы называют все украинскими. Я целую ночь не спала. Сюда шла. Выпила самое сильное лекарство. Хотелось мне это все сказать. Съезд это ответ оппозиции Верховной Ради и всем, кто, как здесь говорят, не считается с мнением большинства проголосовавшего за Виктора Януковича. Индустриальный центр страны выбрал своего кандидата, говорят делегаты. Действующий президент Леонид Кучма должен навести порядок. Собирайте, как положено по закону. Торжественное собрание депутатов. Пусть выходит туда избранный Виктор Федорович Янукович. Клянется перед народом, принимает присягу. Съезд проводят в Луганской области. Она уже объявила себя автономией. Отсюда обращаются к оппозиции на ее незаконные, как здесь говорят, ультиматумы, отвечают конституционным ультиматумом. Если другого выхода не будет, остается одно. Это создание нового украинского юго-восточного государства в форме Федеративной Республики, которое. Мэр Лужков когда-то здесь работал, с этого он начал. Обещал снять кепку, чтобы быть похожим на Януковича, чем развеселил зал. Напомнил, что президент Путин первым поздравил украинского премьера с победы, чем вызвал овацию. О целях визита и полномочиях не сказал, но дал понять, какая сторона ему ближе. Этот апельсиновый подкормленный шабаш, который претендует на то, что он представляет Полностью народ Украины, и с другой стороны, мы видим спокойную силу, спокойную силу созидания, которая собралась в этом зале. От Виктора Януковича ждут ответа на вопрос, что делать. Премьер призывает к сдержанности. Надо думать об Украине. Еще немного, и все полетит в пропасть. Я вас прошу, остановите это. Давайте мы вместе с вами договоримся, что только на мирных условиях, только на условиях законов и Конституции можно сегодня строить наше будущее. Делегаты потребовали привлечь лидеров оппозиции, нарушающих закон к ответственности, распустить Верховную Раду, предупредив, что с последними ее решениями не согласны. Центр сберком огласил результаты выборов. Это закон, а закон нужно исполнять, постановил съезд. В противном случае, оставляя право за юго-востоком страны проводить референдумы по вопросам об изменении административного устройства и границ. Святослав Горден, Сергей Смирнов, Александр Новиков, телекомпания НТВ, Луганская область, Украина. И главные новости сейчас приходят из Донецка. Там в эти минуты на внеочередную сессию собрался совет. В прямом эфире специальный корреспондент Святослав Гордин. Святослав, есть ли уже какие-то решения? Да, Ольга, экстренное заседание областного совета только что завершилось. И во многом его решение сенсационно. Ну, Во-первых, депутаты скоро как могли приняли решение о проведении областного референдума. Он звучит так изменений и внесения предложения об изменении в административно-территориальное устройство Украины, преобразование Украины в Федерацию с самостоятельным статусом Донецкой области. Как сообщает пресс-служба областного совета, голосование... Пройдет 5 числа, до 1 декабря должны быть решены все организационные вопросы, напечатаны бюллетени, подготовлены избирательные участки. Второй момент ⁇ это реформа исполнительной власти, област, а, а, а, областной исполнительной власти. Губернатор постановлением областного совета больше не подчиняется Киеву, подчиняется только областному совету, то есть Киев его уволить уже не может. И третья деталь, которая... Кажется, немаловажные представители правоохранительных органов, которые присутствовали на этом заседании, заявили, что они будут стоять с народом до конца, учитывая, в какой обстановке все это происходило, в каком месте было сделано подобное заявление. Многие уже сделали вывод о том, что представители правоохранительных органов поддержали сторонников Януковича. Ольга. Спасибо. С последней информацией о событиях в Донецке специальный корреспондент Святослав Гордин. Итак, Украина ждет понедельника. Верховный суд страны должен поставить точку в споре об итогах второго тура выборов президента Украины. Ждите новостей на НТВ. До свидания.